Привет, мой дорогой друг, мой дорогой подписчик канала Второй Елена. С тобой сегодня этим вечером, Елена. И мы смотрим твою тему тему по заказу. Я король жезлов. А кто она? Моя таинственная избранница. Кто же она? И вообще, как она ко мне относится? Ну что ж, давай посмотрим. Здесь, в этих картах, как видишь, я уже подготовила тебя, твой портрет. Номер один, номер два. Загадывай, какой из них твой? Я даю тебе совсем немножечко времени, чтобы ты прочувствовал какой из этих королей в твоем двойнике и если тебе интересно смотри видео от начала до конца потому что ты можешь быть не одним королем а целых двух образах то есть ты можешь иметь очень много впечатлений в этой жизни от тех взаимодействий, которые тебя ждут. Конечно же, это расклад онлайн. И здесь мы смотрим твои потенциальные возможности. Но так или иначе, если ты захочешь, в твоей жизни проиграется либо оба варианта, либо один из них. Почему король жезлов, спросишь ты? Да потому что король жезлов в тарологии это именно тот мужчина, который действует. Он не думает, он не сидит в сторонке, он не курит трубку, он не читает книг. Он действует, и рядом с ним всегда женщина, которую он хочет, желает и добивается ее. Ну что ж, я надеюсь, тебе хватило времени моей болталки, чтобы выбрать тот вариант, либо смотреть оба варианта. А я начинаю с первого. Кстати, забыла представить тебе мои колоды. Колоды Боттичелли, на которые я, может быть, задам дополнительные вопросы. В твоем случае. И любимые колоды бестселлера канала «Торое Лена». Это колода «Магия наслаждений». Ну ты прекрасно знаком с этой колодой, а также колодой Монара. Берем колоду магии и наслаждений и смотрим, кто же она, твоя женщина, если ты действительно король жезлов. Расклад авторский такого второго расклада ты не найдешь на YouTube. Это не гарантирует тебе, что этот расклад на следующий же день ты увидишь в другом месте. Но ты знаешь, что этот расклад посвящен именно тебе. Поэтому он выполняется со мной впервые. И продумала я сегодня вечером для тебя, потому что ты заказал его. Итак, кто эта женщина? Здесь будет ее характеристика, основные черты. А здесь я выложу ваше взаимодействие. Две карты. Не правда ли красивый рисунок? Ну, давай смотреть. Кто она? Карта подвешена, старший аркан». Карта Дьявол, Старший Аркан. Ничего себе, энергетика сумасшедшая. Здесь видна твоя позиция, твоя подача. Еще один Старший Аркан, Верховный Суд. И карта Двойка Чаш, Ваша Любовь. Ну что ж, я могу сказать следующее по твоей королеве Жезлов. Что, во-первых... У вас дьявольское притяжение, магнетиз друг к но ты сам это видишь. Подвесились вы по дьявольской энергетике. В данном случае это неплохой расклад, неплохой посыл в том, что где бы вы ни были, что бы в вашей жизни ни происходило, но вас всегда безумно влечет друг к другу. Подвешенный – это когда ты 24 на 7 пересматриваешь может быть, фотографии, может быть, воспоминания, может быть, свои свидания с этой женщиной. Дьявол не дает тебе выйти в продвижение, возможно, в твоих каких-то моментах взаимодействия с ней – Почему? Потому что это энергия, которая тобой движет, которая не дает тебе пользоваться разумом в этих отношениях. Но В данном случае это неплохо. Это говорит о вашей страстной животной силе. Верховный суд говорит мне о том, что эта женщина сейчас не с тобой. Но вы когда-то были очень близки. Даже если у вас не было семьи, потому что этот аркан зачастую указывает на прошлое серьезное отношение, у вас к этому все шло. Мы не будем смотреть причины, почему вы не вместе, естественно, в этом раскладе. Но я могу сказать, Верховный суд в том, что это настоящая любовь по двойке чаш. Любовь та, которая пронизывает всю твою глубину. Любит ли она тебя, ты спросишь, либо она тебя просто хочет. Ответ будет следующим. Вы оба страстные шизофреники, сходите с ума друг от друга, но при этом между вами настоящие чувства. Теперь давай посмотрим карты вашего взаимодействия. Итак, иерофант. Ну что ж, иерофант – вторая карта, указывающая… Кстати, еще один старший аркан. ребят, что вы тут творите в ваших отношениях? У вас столько старших арканов вы должны обязательно соединиться, потому что, во-первых, здесь я могу сказать, что ты не свободен, у тебя есть выбор, некий выбор в жизни, который ты до сих пор не сделал, именно поэтому вы в разлуке. Иерофан, а кстати, указывает на то, что ваша встреча была не случайной, и это твой проход проход в именно то, что я говорила минут 10 назад, да, проход в то настоящее, о чем ты мечтаешь по королю жезлов. Тебе нужно избавиться от дьявольской энергетики внутри себя. Ты слишком неосознан. А тобой движет животное, животное дикое, обуреваемая страсть. Это неплохо, да, согласна. Для короля жезлов это вообще энергетика, постоянное взаимодействие с женским полом. Но если мы говорим о том, насколько это важно для тебя самого, в этом твой урок. Становись Иерофантов, все-таки иди на сторону света. И тогда твой подвешенный, твоя зацикленность, твоя нереализованность в этих отношениях по некому выбору, который ты до сих пор не выполнил для себя самого, сделает тебя счастливым человеком, потому что тебя ожидает двойка чаш. Давай посмотрим с ее стороны. Девятка чаш, поздравляю. Все вот эти два синтификатора вашей любви, чаши. Девятка – это бесконечность. То есть это то, что между вами всегда было, всегда есть и всегда будет. Ну что ж, предлагаю тебе спросить у высших сил, так как вышел Аэрофант, несколько вопросов. Чувствуя твое нетерпение, я спрошу, Это королева, которая в своем поле зрения находится уже долгое время по карте подвешенной. она кто для тебя? Чего она хочет от этих отношений? Давай посмотрим. Итак, Ха. она хочет шестерку жезлов. Она хочет, чтобы ты стал победителем. Победи свои страхи, иди на сторону света. И ей мало того, что между вами страсть. И ей нужно, чтобы ты был только ее. Скорее всего, твоя дьявольская энергетика привела вас к разлуке, к расколу, к раздору, к конфликту. И она бы очень хотела, чтобы ты вознесся, как этот ангел любви, вознесся к тому, что действительно нужно твоей душе. Здесь... Колоды Батичелли, она более духовного склада, она указывает на то, что ты очень часто забываешь о том, что, кроме животного уровня, уровня первой чакры, да, у тебя есть еще духовный потенциал. И именно задача короля жезлов помимо жезловости, в своей жизни привнести еще вот этот вот потенциал Пентакля, да. То есть ты хочешь развиваться, поэтому ты и выбрал такого человека, который тебя запаляет. Но сейчас, в данный момент времени находишься в дьявольской энергетике, и она тебя разрушает. Согласись, что это так, потому что подвешенный рядом с дьяволом говорит о твоем разрушении. Это картина на сегодняшний момент тебя. А это картина, что может быть в твоей жизни. В твоей жизни может быть любовь, которую ты потерял. Видишь? Любовь по девятке чаш. Давай посмотрим исход. Исход того, что здесь указано. Что все-таки будет. Когда ты поймешь о своем удивительном потенциале, который заложен у тебя внутри, когда ты по королю жезлов наконец-то начнешь двигаться не только с жезловой энергетикой, а еще и с энергетикой духовности, тебе очень не хватает сейчас поддержки, поддержки этого человека. Тебе очень не хватает взаимодействия. Давай посмотрим, что тебя ждет. Хм, колесница. Тебя ждет исполнение всех твоих желаний. А самое главное, развитие, то развитие, о чем мы говорили. Так как эта карта выходит рядышком с девяткой чаш, я могу сказать, что развитие твоего любовного потенциала достигнет пика Колесница – это очень быстрое движение. Движение э, структурированное, движение, когда ты приобретаешь навык э, двигаться со стопроцентным результатом э, в любых направлениях своей жизни. Это не обязательно любовное отношение. Это может быть все, что касаемо твоих реализационных планов. И поможет тебе в этом, как видишь твое чувство, настоящее чувство любви, которое пока что тобою не восстановлено. Нужна реконструкция твоей системы ценностей, понимаешь, реконструкция по старшему су, по Страшному Суду. Вот эта вот энергетика разрушения, зацикленность на дьявольских моментах должна перейти сама собой в твое развитие именно это даст тебе движение рывок, скачок а, в твоем потенциале карта исхода Ха, карта дьявол смотри, двойная карта карта дьявол побеждает побеждается энергетикой четверки жезлов наконец-то твой дьявол уходит назад и появляется выстраиваемость стабильного союза и не только союза как видишь, здесь выходит Мадонна с младенцем. Это именно то, чего тебе никогда не хватало, но ты страстно хотел по жезловым структурам. Ты очень хотел этого взаимопонимания, нежности, ласки, домашнего очага. Это карта стабильного человеческого счастья. То, чего у тебя никогда не было, Именно по причине двойного дьявола. Заметь, двойного дьявола. Кто бы ты ни был, король жезлов, но сейчас ты видишь настоящую истину в этом раскладе. Сейчас ты находишься в четверке мечей. Ты в апатии. Почему? Потому что не знаешь, куда двигаться дальше. Вот твой колесница, вот твой путь. И он по двойке чаш. Итак, для первого варианта здесь было сказано более чем. Напиши, пожалуйста, насколько ты понял, о чем здесь шла речь и как развивались твои события в жизни после просмотра этого расклада. Ну, а мы продолжаем. Сейчас у нас на очереди король жезлов номер два. Вот он, красавчик. Он здесь такой интересный, индей с, с кинжалом. Такой немного, скажем так, не да, но в то же время король огня, как видишь. Но это Монара, у нас Монара здесь немного другие символы, но тем не менее эта колода страстный уровень хорошо показывает мужскую энергетику. Ну что ж, давай посмотрим, кто она, твоя избранница, думает ли она о тебе, что тебе нужно знать об этих отношениях. Давай посмотрим. Как и в том раскладе, здесь будет указано твое взаимодействие и карты будущего. Чего ожидать? Кто же она? И что у вас? Самое важное. Двойка мечей, двойка воздуха. Смотри. Интересная фабула. Женщина здесь сильнее тебя, мощнее тебя. Она как бы смотрит с таким ухмылкой, что ли. Говорит это о том, вибрационно считывая эту карту, что чем-то ты ее озадачил, но в то же время повеселил. Возможно, ты сам пока не, пока не понимаешь, что именно между вами происходит. А, но эта королева, как видишь, затмила все твои мыслимые или немыслимые фантазии. Почему ты спросишь? Да потому что здесь даже твоего лица нет. Ты стоишь в позе закрытости, видишь? У тебя какой-то странный вид и странный масштаб. Скорее всего, ты прячешься. Скорее всего, ты, как видишь, отвернут спиной, закрыт одеждой, головным убором. Может быть, потому что есть некий страх проявиться в этих отношениях ну что ж давай посмотрим кто она на самом-то деле для тебя и вообще в поле зрения ты находишься сейчас в ее ауре да насколько она тебя чувствует насколько она тебя желает ты ведь король жезлов опять у нас выходит карта дьявол невероятно Ребят, ну, в каждом моем раскладе постоянно дублируются карты. Получается, вам не нужны эти позиции. У нас всегда одна и та же. Туз Пентакли – женщина очень-очень хороша собой. Как видишь, она здесь богиня плодородия. Эта карта Монары говорит о том, что она самодостаточна. Ну, Туз Пентакли – это твой шанс пройти в канал денег, канал изобилия. Эта женщина приносит удачу во всем, за что она не берется. Но живет она, кстати, ради самой себя. Она не будет, скорее всего, видеть тебя дьяволом. Она не будет подыгрывать твои дьявольские игры. Здесь я считываю такую информацию. Ну что ж, давай смотреть. Верховный жрец, еще один привет с первого варианта. Могу сказать, что она тебя при встрече шокировала чем-то. Возможно, своей свободой. И Верховная жрица, сумасшедшие карты. Опять у нас выходит только... Только старшие арканы ребят, какой-то удивительный сегодня вечер Потому что одни старшие арканы сильнейшего свойства Представляешь, верховный жрец и верховная жрица Предполагается, что эта верховная жрица хотела бы видеть рядом с собой Не дьявола, заметь, не дьявола, а верховного жрица Именно этим она тебя шокировала. Она шокировала тебя своим умом. Ты не ожидал, что в ее лице ты увидишь такого человека. Да? И, возможно, ты с ней соперничал. Почему? Потому что здесь какие-то игры проигрываются, сексуального порядка. Но оно и понятно, у нас колода Монара, а ты у нас потенциальный король огня. Но давай посмотрим, что же в будущем. В данный момент я вижу, что вы боретесь. Боретесь за то, кто из вас стоит более ну как бы на правильном направлении, что ли. То есть ты осуждаешь, немного осуждаешь эту мадам за то, что она не хочет пребывать в этих энергетиках. Она же, как верховная жрица, смотрит на тебя и не может понять, но ты же в потенциале верховный жрец, учитель, мудрый человек. И она хотела бы быть парой с тобой здесь, вы пара в ее понимании. Но почему-то ты постоянно задерживаешься в энергетике дьявола. Тот же урок, заметь, как и в первом варианте. Здесь все, кто смотрит два варианта, для них проигрывающиеся. Да? Это ребята с потенциалом выйти на более высокий уровень осознанности в жизни. Давай посмотрим, что будет дальше между вами. Сейчас у вас сумасшедшая интрига в отношениях сумасшедший план зашкаливания эмоций каких-то плотоядных мыслей друг о друге каких-то фантазий я это все считываю в общем король огня здесь не на шутку здесь, как это говорят постоянно постоянные мысли вот как в первом варианте у нас была карта подвешенной Здесь это усиленно. Почему? Потому что первая карта. Здесь дьяволизм да, твой, когда ты думаешь только страстью. Здесь старший аркан, указывающий на то, что это и есть твой проход в потенциал твой через дьявола, верховного жреца. Здесь в этом твой урок. Потому что тебе дана по тузу Пентакли, верховная жрица твой шанс выйти на новый уровень осознания зачем нужны отношения это твое развитие через эти отношения давай смотреть что будет дальше всадница земли Ха, карта старшего аркана мир вижу что женщина в прошлом ускакала от тебя, показав тебе такой очень большой, ну, не факт, конечно, но что-то типа того. Почему ты спросишь? У каждого свой уровень, у вас много, но судя по тому, что саднице земли, я могу сказать, не, не хватило тебе э, осознания, что это ценный человек, да, пентакливые структуры, ты очень легкомысленно отнесся к этому знакомству. Да, в потенциале она тебе пара, но только в потенциале. Пока что ты дьявол. А дьявол и карта мир невозможны, они не созвучны. Мир – это слияние не только на, на уровне тел, это слияние э, на уровне всех э, ваших взаимодействий – души, сердца. Вашего, вашей потребности быть друг для друга опорой. Понимаешь, здесь ты показал этой женщине, что ты пока не, не можешь в принципе находиться в энергетике Туза пентаклей. Ты не стал вкладываться в эти отношения. Именно поэтому это твой урок дьявол и ту пентаклей. сейчас вы не вместе но мы сейчас посмотрим может ли этот король огня пройти дальше в этих отношениях если он учтет все то что здесь показали карты в первом ряду давай смотреть карта суд дурак видишь Собственно, не жрецы, то, что мы говорили. Не хватает тебе пока понять, что здесь огромная разница в вашем развитии. Но, опять-таки, карта не приговор. Мы показываем тебе уровень того, что а, здесь это всего лишь игра с твоей стороны. Несерьезен ты в этих отношениях. Собственно, Буратино и Мальвина, детские игры. Причем они такие костюмированные. У многих из вас присутствует поле взаимодействия, где вы просто играете в сексуальность. Но на самом деле ваши отношения намного глубже. Вы можете стать парой. Причем парой высокодуховного порядка. И на финале карта девятка воды, то есть, то есть девятка чаш. Поздравляю для тех, кто смотрел первый вариант. Здесь абсолютно идентичная энергетика. Здесь тоже была карта девятка чаш. О чем это говорит? Нужно перезагрузить эти отношения. В данном случае в трактовке колоды Монара женщина вышла из этих отношений, сбросила груз, тот груз по дураку, который ей был навязан твоим, каким-то непониманием, что дьявольские игры здесь неуместны. Но она бы хотела этого взаимодействия. Видишь, она здесь заигрывает к себе. Давай возьмем Боттичель и посмотрим, собственно, две карты, которые я всегда хочу узнать. При условии, что все, что я здесь произнесла, ты действительно осознаешь и хочешь двигаться дальше, чего ждать? Кто же она, эта королева? Какой она сейчас выпадет для тебя в ближайшем взаимодействии? Она выпадет для тебя королевой Пентаклей. Видишь, все-таки будет у вас Пентакль, все-таки будет у вас союз, все-таки будет серьезность планов с твоей стороны. И этот дьявол, который тебя сейчас разрушает, Заметь, именно разрушает твою энергетику, твою удачу, твою реализацию в жизни, превратиться в нечто стабильное. Женщина захочет посмотреть на тебя серьезно, да, именно серьезно. Удивительно, да, что на тебя можно посмотреть серьезно. Захочет поверить, что да, ты ее шокировал. Возможно, даже своим поведением. Под дураку я уже понимаю. Но она захочет тебе дать второй шанс. Почему? Потому что она вышла на будущее королевой Пентакли. Кстати, здесь для второго варианта будет второй подвариант того, что она выходит женщиной, которая хотела бы соединиться с человеком, обладающим энергетикой верховного жреца. Будет ли это тот самый пресловутый король огня, на которого мы сегодня смотрим? Большой вопрос. Давай посмотрим. Будешь ли это ты? Четверка чаш. Ну что ж, новый этап в твоей жизни. Четверка чаш говорит о новом начинании. Ты очень хотел бы этого шанса Четверка чаш – это и есть новый шанс, который дает тебя эта удивительная королева Пентакли. А наоборот у нас королева чаш. Она может посмотреть на тебя с другой стороны, но пока что в ее взаимодействии есть только энергетики пентаклей, то есть энергетики того, что она... Видишь, двойная карта «Королева Пентаклей». Она сама для себя ценна, уважаема. И самое главное, ценит в себе эти достоинства по Верховной Жрице. И ей на самом деле не нужно думать о тебе, потому что в ее ауре четверка чаш. Она настолько стабильна. Заметь, в первом варианте здесь была четверка жезлов, а здесь был дьявол. Она настолько стабильна, что не нуждается в, муж, в мужчине, но она дает тебе этот шанс, чтобы ты понял, что она королева чаш для тебя. Она способна посмотреть на тебя с любовной энергетикой, да, вот с этой девяточкой чаш, но в данный момент ее не устраивает твое поведение, потому что шо дурак, ну совершенно не вяжется с ее представлением о мужчине рядом. Ее мужчина только Верховный Жрец. Так что дьявол твой пока что остается. На уровне твоей энергетики в данном раскладе, в данном втором варианте, но у тебя есть шанс начать свою жизнь с другой позиции, да, начать мыслить не жизнь, а начать мыслить с другой позиции. Что такое отношения? Что такое женщина? Что такое вкладывать в отношения? Да, тебе не хватает этого осознания. Давай посмотрим, хочешь ли ты учиться? Постигать <смех> вот этот уровень, который принесет тебе радость и благость. Да, ты хочешь, рыцарь жезлов. Присмотри, как ты летишь на всех порах. Почему? Да, потому что королева любви, видишь, вот она, королева чашна, вы течели. Куда ты мчишься, чтобы наконец догнать ее. Ведь она, видишь, на земном шарике-то ускакала. Вот ты ее догоняешь, а она уже думает, кто к ней прискакал: король жезлов или рыцарь жезлов или все-таки будущий иерофант. Но в любом случае это все-таки ты, король огня, король огня. Поэтому твой рыцарь Жезлов это желание свидания, встречи как можно скорее. Значит, ты усвоил этот урок. Но урок-то был в шутливой форме. Тебе преподам картами, удивительными картами Таро в моем исполнении. Напиши, как тебе этот урок понравился и хочешь ли таких уроков ты далее. Желаю тебе не просто постигать эту жизнь через красоту раскладов, а проживать эту дьявольско-верховного жреца ситуацию воочию, видеть разницу между дивализмом и осознанным влечением к твоей королеве кубков. И я думаю, очень скоро ты поймешь эту разницу. Ну, а на сегодня у нас все. Как всегда, с вами была ваша Елена. Всего доброго. Пока.